Перед тем, как поставить пластыри, нужно обязательно промыть ноги, стопы с мылом. Сейчас я расскажу, как пользоваться пластырями для ног. Приходит в упаковке вот такая одна упаковка. Когда мы ее вскрываем, там получается две штуки. На одно использование, на две ноги. С одной стороны надписи а с другой сеточка. В упаковке прилагаются вот такие два пластыря. Скотч. С одной стороны гладко, а с другой сеточка. Переворачиваем там, где гладко, снимаем. И ровно посерединке буквами прилепляем к скотчу. У вас получается, что... Вот эти буквы мы приклеили к липкой части. И вот здесь в круговую идет тоже липкая часть. Накладываем на ступню ноги. И после этого отрываем. И у вас получается, что вокруг ноги прилеплен пластырь. Также точно делаем со второй. И оставляем это на ночь. Сетка, она начинает дышать и вытягивать яды токсины, все из нашей ступни. После того, как вы одели пластыри, начинается процесс. Поэтому желательно больше не ходить, а уже лечь, сразу спать. Сверху можно одеть ХБ-носочек на ночь. Утром вы на пластыре увидите слизь. По этой слизи можно определить, насколько зашлакован ваш организм. Чем чернее слизь и чем ее больше количества, тем больше загрязнен ваш организм. И точно так же наоборот. После того, как снимете пластырь, также нужно промыть ноги с мылом. Подробное описание, как вставить пластыри и для чего они будут под этим видео.